Снова всем welcome, Это снова я. Я вот тут увидел небольшой магазинчик с этими... с европейскими автомобилями. Это Mercedes, Volkswagen. На самом Volkswagen. Кстати, цены на них, кстати, очень так приличные. Вот этот Volkswagen микроавтобус стоит почти 2 миллиона йен. 1 миллион 700 йен. Вот этот полтора миллиона йен. Вот этот Жук ретро стоит миллион шестьсот ну то есть почти полтора миллиона йен за что я вообще не пойму блин, такие деньги вообще здесь вот даже уже и хром, ну по сути немного это уже облазит бампер уже старенький стал это, но ну, диски да такие понтовенькие В принципе достаточно интересно смотрите там внутри О, праворульный там тахометр ставится в партию, ну, он что прокачанный что? а вот тут леворульный жук, а этот праворульный, странные какие-то, вот а тут, тут уже краска поблизала по уже да печалька вот тоже неплохой жук, блин ну цены я вообще в шоке а ну это уже дешевый, уже подешевле 780 тысяч йен вот какой-то тоже лоер моторс ну, тоже выглядит как дайвинг-клуб, о, щегаки, о, там что-то, там внутри что, шлем, что ли, елки-палки лежит, это держался, что ли? не, ну так в салоне неплохо сделано, что-то прям все обшито там, там багажник и что-то непонятно тут медведь вот Volkswagen тоже жук да, любят тут в Японии такие машинки ну конечно цены да жесткие прям если честно, я в Японии очень редко встречаю жуков. Тем более, вот таких старых. Новые модели, да, встречаются. Этот жук вообще ржавый весь. О, в Карелии все изнутри все проживело. За такие деньги продаются я вообще в шоке. Ха. А вот там вот спортивный глушитель висит у него. Да, вот это типа прокачанный какой-то жук. Интересно тоже так посмотреть. Ну, вот Лойер Моторс. Лойер Моторс фирма называется. Кому интересно, можете посмотреть в интернете эти. Ну, и Мэр стандартный, в принципе. Это универсал. Такой семейный автомобиль. Леворульный, вот. Но ну, это явно из Германии. Пригнанный. То есть, не для, не для, не для английского рынка сделано а для внутреннего немецкого вот автомат все Тут надо в принципе достаточно хорошее состояние 300 ТЕ вот такой вот салон мини салон европейских автомобилей ну, то есть немецких автомобилей в Японии если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, а мы с вами увидимся в следующих видео. До связи!